Привет. Меня спрашивают, а если какой-нибудь у вас клуб, чем отличается клуб от марафона, марафоны от ретритов, прямые эфиры в открытом доступе от а тех, которые проходят в других, в других онлайн-вариантах? Да, действительно, есть такой, есть клуб LiveRoom. Это тот клуб, где мы с ребятами обсуждаем достаточно интимные темы, которые мы не выносим в открытый доступ. Это те темы, которые не всегда они готовы раскрывать на открытую публику. Там мы запускаем различные марафоны. Марафон замасливания, марафон познания себя, марафон проработки денежного потока и очень-очень-очень много марафонов, которые мы, мы, мы запускаем, мы ведем с ребятами в закрытом аккаунте телеграма LifeRoom. Если тебе интересно, то пиши в личку и я тебе скажу, как туда присоединяться, присоединиться. Там достаточно смешная абонентская плата, это твое намерение, что ты хочешь дальше себя чувствовать, дальше себя развивать. Там не просто у нас одна большая семья. Там у нас, наверное, обсуждаются те вопросы, которые не все готовы воспринимать. Те люди, которые могут просто посмотреть эфир в открытом доступе. Там мы проводим не просто эфиры, там у нас идут м, обмен опытом, если ребятам это хочется. Да-да, в прямом эфире. Там мы рассказываем, почему и как лучше, проще и безопаснее входить в, в определенное количество дней. Там подробно все я рассказываю ребятам. Там есть такие темы, как что такое полюбить себя и почему у нас многие не, не могут этого сделать, хотя много, множество, миллион просто различных тренингов, методик и концепций, даже книги по этому поводу написаны. Но почему-то как-то у людей не срабатывает. И об этом мы с вами тоже поговорим. Мы с вами поговорим про отношения между мужчиной и женщиной. Мы с вами проговорим про секс, как меняется половое влечение, когда ты облегчаешь питание. Очень много тем. Очень много тех тем, которые нельзя выносить на всеобщее обозрение. В этом клубе ты можешь посмотреть эфир в любое удобное для тебя время. Все эфиры сохраняются в записи. Ты можешь задать вопрос, и если ты понимаешь, что ты не можешь присутствовать. На эфире, то обязательно посмотришь его после. И на тот вопрос я тоже отвечу с огромным-огромным удовольствием. Присоединяйся в нашу большую семью, в закрытый клуб LifeRom.